Будьте бдительны, у нас тут недавно произошла такая ситуация, что покупатель с деньгами выходил из банка, не буду говорить, какого банка, и произошло грабление. Это все было не в Сочи, это было в другом регионе, но тем не менее, в избежание таких случаев мы с застройщиком, с охраной сопровождаем нашего покупателя, чтобы таких случаев больше не было. Поэтому заказывая деньги через выделенную линию или через а, основной телефон горячей линии, будьте аккуратны. Не советую этого делать.